Вашему вниманию новый проект в Дубае, который сочетает в себе три уникальных и очень желанных вами особенности. Первое, то есть цена входа в проект всего от 600 тысяч дирхам. Второе, это пятилетний план рассрочки с возможностью погашения рассрочки уже после сдачи проекта. И третье, вы можете получить гарантированную доходность 8% от сдачи этого объекта в аренду. А если вы вносите полную оплату при покупке изначально, то 8% гарантированной доходности с момента внесения вами оплаты, то есть еще в течение строительства вы будете получать доход. Всем привет, друзья, с вами Даниил из города Мечты, из города Дубая. И сейчас я вам презентую новый проект Valare Винцетора. Все это еще и посмотрите, друзья. Для вас в викторианском дворцовом стиле сейчас мы посмотрим макет я расскажу вам детали вот этого предложения с финансовой стороны э, в плане гарантированной доходности либо пятилетней рассрочки это то что очень часто меня спрашивают мы посетим с вами прекрасный шоурумы который здесь же находится. а следом в следующем видео я покажу вам один из уже готовых сданных домов этого же застройщика так что будет интересно. Поехали. Смотрите, кругом кони. Это тема здания. Кони и единороги. Пойдемте, зайдем внутрь. Кстати, здесь очень-очень многое зависит от исполнения, то есть от реализации. Погрузившись более детально в этот проект сейчас и побывав здесь в шоуруме, пообщавшись с застройщиком и, что самое главное, у них есть что показать, у них уже есть готовые проекты, хотя этот э, застройщик, он, это небольшая компания, у которой всего три проекта сейчас, но тем не менее, они уже имеют опыт и уже имеют не только картинки. Насколько здесь проработан интерьер, такие решения здесь есть, которых я не видел нигде. Вот мы сейчас находимся в премиум 1 Bedroom. здесь находится у нас кухня. И еще отдельная вот такая комната есть, которую можно использовать либо как детскую, либо как гостевую, либо как гардероб. То есть, увеличенной площади One Bedroom Apartment, здесь же находится гостевой туалет. И в спальне будет еще и свой санузел, тоже вам покажу. Дизайн проработан в каких-то мелочах, которые приятны. Вот такие вот вставки лепнины на стенах, высокие двери, дверные проемы с вот такой вот окантовочкой. Ну и, кстати, вернемся к комплектации. Здесь не только мебель комплектуется, но и всей встроенной техникой. И, заметьте, фирмой Bosch все это будет поставлено вам вместе с, с кухонной мебелью. Выходим. На балкон Лоджии все будут вот такой ширины Просторные будут, фасадные светильники Большие панорамные раздвижные окна И давайте зайдем с вами отсюда С улицы в двухкомнатный апартамент Там еще будет ждать вас кое-какой сюрприз Посмотрите, здесь уже идет в двухкомнатной квартире Барная стойка Здесь уже более интересное Вот вот детская сделана с раздвижными дверями Смотрите, вот это такое помещение-трансформер пожалуйста спальня обычная а это назовем так хозяйская спальня внутри сейчас покажу сюрприз Значит, вот мы заходим в спальню смотрите встроенные шкафы а спрашивается где санузел неужели спальня большая без санузла Ха -ха. не тут-то было мы заходим заходим в шкаф и внутри такой скрытый назовем так от построенных глаз санузел Обратите внимание, тоже здесь Почти белые стены Вот такой рисунок мрамора На этих панелях И некоторый акцент небольшой Сделан на душевой кабине Мне стиль очень нравится И заметно и очень приятно Внимание застройщика к деталям Вот казалось бы Ну повесили какое-то полотенце с вышивкой В да, Все равно как как бы какое-то отношение имеет к вашей квартире Но на самом деле практика Лично моя практика показывает Что если застройщик настолько детально и тщательно подходит и к офису, к шоу-руму, он также детально и тщательно будет подходить и к строительству самого дома и к отделке апартаментов. Это всегда, всегда между собой связано. Идемте, поговорим про деньги. Что там за фишка такая с гарантированной доходностью? Цены от 600 тысяч дирхам за студию, причем площадь не маленькая, 40 с лишним квадратных метров и студии осталось немного. Далее, one-bedroom классический стоит от 900 тысяч дирхам, площадь почти 70 квадратов. А та, которую я вам показывал с отдельным там комнаткой небольшой, как детскую, можно использовать, уже миллион с копейками. Там площадь уже более 70 квадратов. Миллион семьсот за такую шикарную двушку. Ну, согласитесь. Мало аналогов. Вообще в основном начинаются в Дубае только начинаются от миллиона, но это самый бюджетный проект. И что касается, самое главное, плана оплаты. Планов оплаты здесь несколько. Базовый план оплаты с рассрочкой до конца строительства на 2 года 20% первоначальный взнос, 3 платежа с интервалом в 5 месяцев по 10% в течение строительства и оставшиеся 50% вносится вами по факту сдачи. Очень востребованная история пост хендовер payment план когда вы, например, под сдачу приобретаете квартиру или для себя, чтобы гасить остаток сумм уже после сдачи проекта в аренду. Естественно, это самый щадящий payment план но есть один нюанс, ну, более детально представленный здесь. Есть очень важный нюанс. Данный застройщик готов вам предоставить после момент по план только при наличии чековой книжки. Но она вам у вас появится только если вы сделаете вид на жительство и откроете банковский счет. Но сейчас в условиях дешевеющего, падающего рубля многим из вас, наоборот, будет интересно, возможно, полная оплата сразу и тогда вы получаете, либо при полной оплате, либо при базовой рассрочке вы получаете возможность гарантированного дохода начисление 8% чистыми на руки от сдачи в аренду квартиры. Здесь есть еще два варианта. Вот предлагаю вам акцентироваться на них. Итак, если вы выплачиваете в течение срока рассрочки, в течение срока строительства производите оплату тоже частями, но более крупными платежами, тогда застройщик берет на себя сдачу в аренду вашего объекта и начисление вам доходности 8%, 8%, причем без выставления вам сервис чарча То есть, с вас не взимается вообще плата на обслуживание и 8% доходности являются чистой доходностью уже за вычетом того, что он, они сами найдут арендатора, а они не выставляют вам никаких счетов, просто платят вам гарантированную доходность в долларах. А если же вы оплачиваете покупку единовременно, то есть стопроцентную оплату, тогда вам доходность начинает начисляться через 21 день после оплаты покупки. То есть на протяжении строительства 2 года занимает стройка. Мы все знаем, что бывают небольшие задержки, сдвиги у всех застройщиков. Там, на полгода могут перенести срок сдачи объекта. То есть, невзирая на это, вам выплачивается 8% годовых от вашего вложения. Когда объект сдается, они сдают его в аренду сами и продолжают вам выплачивать доходность. Суммарно, опять же, они 3 года обязуются вам выплачивать доходность, а дальше вы уже либо продлеваете контракт на аренду, либо пользуетесь своим апартаментом сами после своему усмотрению. То есть, здесь вам не навязывают длительное управление. То есть, есть, например, проекты, где... Застройщик вам не позволяет пользоваться квартирой, а только заставляет вас ее сдавать в аренду, чтобы они для них это бизнес такой, это отельный сервис, да, так называемый. И здесь, если этого нет, вы сможете жить в этой квартире сами. Это не отель, то есть пользуйтесь так, как хотите. Но при желании доходность они вам обеспечивают. Вот это самое, наверное, в этом плане шикарное предложение, которое есть сейчас на рынке, особенно в условиях рухнувшего перед Новым годом рубля. да? Пишите, что я скинул вам детали, я понимаю, что на словах это не, ну, не так может быть понятно, поэтому пишите мне на WhatsApp. Пойдемте поразглядываем еще макет. А вообще, что вы сами думаете вот об этом дворцовом викторианском стиле? пишите мне в комментариях, как вы относитесь к этому стилю, насколько вам понравилось что именно вам зашло, а что может быть не зашло, мне очень важна ваша обратная связь, чуть больше внимания уделим макету, и я вам расскажу поподробнее, какие же плюшки еще вас здесь ждут ну, во-первых, ну естественно встроенный паркинг, этим никого не удивишь, парковочное место в подарок, далее, первый этаж это коммерция, они заявляют, что якобы там прям будут бутики, помимо целого этажа магазинов, как видите, видите он новый стоит дом получается такая первая линия там он значит, располагает к размещению коммерции что очень приятно то есть вы сможете э, там не только в магазин сходить но и различные услуги получить там аптеки прачечные э, в общем все что нужно будет первая необходимость наверняка будет прямо у вас на первом этаже далее э, зона отдыха посмотрите во первых первый этаж со своими террасами квартиры из них там многие уже проданы Такие специфические юниты, некоторые прям охотятся за такими предложениями, видите, под навесиком, тенистая, с обсаженной зеленью такая терраса, на которой вы можете разместить мебель, отдыхать, это очень многие любят. Но а, все остальные квартиры имеют балконы, крупные юниты имеют прям тоже большие террасы, разные типы а, балконного ограждения на разных этажах. Внутри у нас есть и лобби, и помещение... Там игровой клуб есть, есть, естественно, спортзал, но об этом позже. А вот какой классный сад. То во дворе не просто бетонные прямоугольные бассейны, а реально заморочились И как вот в таких стилистических Тематические партии есть такие, знаете, там Для детей. И вот реально такой тематический Парк сделан на весь Двор вашего дома То есть там вот здесь вот будет водопад Здесь будут целые такие речушки Мосточки, домик для детей В презентации это все более подробно Показано. Кому интересно, скиньте Запрос, я пришлю вам. Там прям все Развернуто, рассказано про все эти Удобства, которые будут содержать ваш Билдинг. А самая фишечка это конечно здесь вы думаете а где бассейн про бассейн забыли наверное нет не забыли смотрите на крыше infinity pool с классным видом прямо здесь и там же спортзал тоже с шикарными видами открывающимся из спортзала плюс лаунж зоны для отдыха то есть вы покупаете не планировку не квартиру и не квадратный метр а вы покупаете вот этот созданный для вас стиль. На этой высокой ноте, друзья, пишите мне на WhatsApp, кому интересно. С вами был Данил, а следующий обзор будет с их уже готового построенного билдинга, того же самого застройщика Винцитора.